Делегация Белорусского государственного университета посетила КФУ. Мы участники практически всех программ, которые реализуются на территории Российской Федерации. Новые санкции Запада. Рухнет ли банковская система? Для цели обеспечения внутренних расчетов в российской экономике SWIFT не имеет критического значения. В случае необходимости коммерческие банки российские просто переключатся на нашу собственную систему платежей. Бусыгинские чтения вновь прошли в стенах Казанского федерального университета. Посвящены памяти наших учителей, наших предшественников, этнографов. Ну и в частности имени Евгения Прокопьевича Бусыгина. Это наш учитель, наш коллега, который занимался русским населением Волга-Уралия. Всем привет! В эфире универ в студии Дина Назырова. В стенах Казанского федерального университета прошла встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с представителями группы компании Данафлекс в лице учредителя Айрата Баширова, генерального директора ООО Данафлекс Нана Айдара Сафина и директора по инновациям Максима Вережнякова. В ходе встречи стороны обсудили потенциальные направления сотрудничества. В частности, речь шла о совместных разработках в рамках стратегических проектов программы «Приоритет-2000». Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и руководящий состав ВУЗа встретились с делегацией Белорусского государственного университета. Подробности далее. Казанский федеральный университет посетила делегация Белорусского государственного университета. Директор КФУ Ильшат Гафуров рассказал гостям о последних достижениях вуза, действующих научных центрах и лабораториях, реализующихся на их базе государственных программах и структуре Казанского университета. Мы участники практически всех программ, которые реализуются на территории Российской Федерации. И вот здесь вот последняя программа – это «Приоритет 2030». Ну и В этой программе мы занимаем первое место в своей группе, да, и в первом классе максимальный грант. Сегодня э, прививочная кампания, которая тоже идет, э, иностранных студентов по действующему федеральному законодательству, они должны прививаться за счет себя. Э, всех студентов мы прививаем за счет университета своей клинике. Ректор Белорусского государственного университета также провел презентацию вуза. Мы не занимаемся в полной мере подготовкой педагогических кадров по вот такому широкому спектру научно-педагогических специальностей. У нас есть свой педагогический университет. В дальнейшем стороны намерены найти точки соприкосновения для плодотворного сотрудничества. Ариадна Кугушва, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете на базе Центра развития компенсаций «Универсам» и Института международных отношений состоялось торжественное открытие регистрационного центра IELTS. Встреча проходила в режиме онлайн на платформе Zoom. Россию могут отключить от международной системы обмена транзакциями SWIFT в качестве предупредительной меры. Рухнет ли банковская система или у нас готов ответ Западу? Запад заготовил против России новые санкции. Иностранные СМИ уверены, в 2022 году Путин планирует захват Украины. Власти России называют эти сообщения провокацией. Но с начала конфликта, который длится более семи лет, взаимные обвинения только накапливаются. Начиная с 2014 года Запад обвиняет Россию в прямой агрессии против Украины. Хотя мы прекрасно с вами знаем, что вопрос, связанный с вхождением Крыма в состав России, абсолютно легитимный, прозрачный, проведенный через референдум. К этому сейчас присоединяются проблемы также и Восточной Украины, Луганск, Донецк. Байден, возможно, сам и не хотел бы вступать в какую-то серьезную конфронтацию с Россией. Честно говоря, ну даже его поведение, которое он демонстрирует, свидетельствует о том, что этот президент ну, явно не готов к каким-то решительным действиям, к каким-то активным политическим, так сказать, шагам. Но он идет вслед за американские элиты, за американским истеблишментом, а там доминируют ястребы. И поэтому он находится в серьезной зависимости от этого курса. И таким образом становится сам представителем вот этого дистрибинного направления. Надавить на Россию пытаются с помощью угрозы отключения от SWIFT, международной системы обмена транзакциями. Для цели обеспечения внутренних расчетов в российской экономике SWIFT не имеет критического значения. В случае необходимости коммерческие банки российские просто переключатся на нашу собственную систему платежей. Отключение от SWIFT технически не слишком опасно, но при этом неудобно и невыгодно как России, так и всем остальным э, странам мира. На этом сюрпризы не заканчиваются. В пакет санкций входят ограничительные меры в отношении близкого окружения президента Путина, суверенного долга России и российских энергетических компаний. По словам Романа Пеньковцева, часть запланированных мер противоречит нормам международного права возникает закономерный вопрос. Получается, Западу можно нарушать международное право, а Россия, значит, должна следовать строго в русле международного права. Что это, как не политика двойных стандартов? Есть абсолютные сателлиты Соединенных Штатов, которые всегда при любом раскладе поддерживают те решения, которые принимает американская администрация. Я думаю, группа этих стран, она, конечно же, присоединится к санкциям против России и будет действовать соответствующим образом. Но, с другой стороны, мы знаем, что у России есть надежные партнеры в лице того же самого Китая, в лице регионов Центральной Азии и целого ряда других стран, которые, несмотря ни на какие угрозы со стороны США, несмотря ни на какие санкции, вводимые против России, продолжат с Россией сотрудничать. Таким образом, потери, которые Россия понесет от сотрудничества с Западом, могут быть восполнены на Востоке. Ариадна Кугушева, Универньюз. На подготовительном факультете Казанского федерального университета состоялась международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Роль и влияние женщин на мировой политической арене». Мероприятие прошло в гибридном формате – очно и онлайн на платформе Zoom. Обратите внимание, в России была система образования так называемой Института благородных девиц». «Институты благородных девиц». Что, что это за институт? Это очень интересно. Институты там, там готовили... Женщин к жизни женщиной 1376 студентов Казанского федерального университета прошли регистрацию на пятый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал» Одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Обучающиеся подали 4309 заявок по 72 направлениям Бусыгинские чтения вновь прошли в стенах Казанского федерального университета. О том, как это было, смотрите в нашем следующем сюжете. В зале, где проходят самые торжественные события в жизни нашего университета. В императорском зале главного здания Казанского федерального университета прошла 14-я по счету конференция «Бусыгинские чтения», названная в честь известного этнографа представитель научной школы Казанского университета посвящены памяти наших учителей, наших предшественников, этнографов, ну и в частности имени Евгений Прокопча Бусыгина. Это наш учитель, наш коллега, который занимался русским населением Волга-Уралия. Среди тем поднимавшихся докладчиками в рамках конференции были История науки, этнографическое образование, историография и источника ведения, этнографические экспедиции, этнографическое музей ведения, фольклор, праздники, обычаи и обряды, антропология академической жизни и другие аспекты материальной, духовной и социальной культуры. Сохранение и репрезентация культурного наследия в современной действительности является особенно актуальным. Объекты историко-культурного наследия, разумеется, являются прямым отражением развития самых разных народов на территории их проживания. А вопросы изучения памятников истории культуры, как известно для Татарстана, России и мира в целом, сегодня остаются крайне актуальными. Евгений Прокопч Бусыгин всегда говорил, что национальная культура любого народа должна развиваться. Развиваться она может только в том случае, если мы, продолжатели его дела, будем действительно помнить о традициях любого народа и изучать эти традиции. Данная конференция собрала более ста участников и была приурочена к целому ряду памятных дат, имеющих отношение к выдающимся российским этнографам. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Дина Назырова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!